Эдвард Дубинский. Мы сегодня поговорим про финансы. Эдвард – бывший совладелец Кубаньбанка, один из топ-менеджеров Credit Suisse в Нью-Йорке. В прошлом начинал карьеру свою трейдером в Нью-Йорке, на Уолл-стрит. И сейчас Эдвард занимается проектом Финтелект и обучает людей в России, в Украине, в Казахстане, в Беларуси, Тому, как правильно инвестировать, как сохранять и как приумножать свои деньги. Криптовалюты. Очень большой хайп сейчас связан с этим. Я реально вижу очень многих моих знакомых. Часть из них разбирается в финансах, часть из них не разбирается. Но люди покупают биткоины, люди покупают эфир. там Кто, у кого поменьше денег, там пытается майнить. Но эта тема очень хайповая. И я вижу, что она раскручивается. Многие сейчас этому обучают. Можете сказать, может быть, одну ошибку. Которую точно не стоит допустить, если человек смотрит в сторону криптовалют. Ну, смотри, тут опять же мы возвращаемся к теме психологии. Если можно, я тебе отвечу одним хорошим пример, пример, примером. В 90, 98 восьмом году, девяносто седьмом году у меня был товарищ в Москве, который работал на брокерском мире. Он начал инвестировать, я не, я не вру, он начал инвестировать в девяносто шестом году. За один год. Он заработал в России 4 миллиона долларов. У него были акции российских компаний, региональных компаний, неликвидных, такие компании, как какой-нибудь там Заволжский моторный завод, там бла-бла-бла. И в какой-то момент был хайп, был пузырь, рынок взвинтился вверх. И этот парень, его зовут Даниель, он mm. вдруг испугался и сказал, я все 4 миллиона долларов потеряю, вдруг начал нервничать. Он все продал и сидел в 4 миллиона долларов кэша. У него было 4 миллиона долларов. Mm -hmm. Две недели он сидел в них, пока все его дружки на рынке ему не начали на голову капать. Даниэль, ты сумасшедший, ты можешь заработать не 4, ты можешь быть 8 миллионов. Все идет вверх. Ты все теряешь, ты все, ты все пропускаешь мимо своих глаз. И он после двух недель моргнул и все назад пустил в рынки. Купил на эти 4 миллиона долларов назад все эти активы. Кроме 200 тысяч долларов, которые его жена выхватила у него из рук и купила на них квартиру, кстати говоря. 3,8 миллиона долларов. Он через год их все потерял. Смотри, спекулятивные рынки, такие как криптовалюты, это новая вещь. Она именно в ней присутствует этот хайп. Люди хватаются за эту тему, они, они раскрутили ее до невыносимости, и в какой-то момент этот пузырь лопнет. И все обвалится вниз. И множество людей потеряют эти деньги. Криптовалюты сегодня это очередной пузырь. Это такой же пузырь, как происходит постоянно на финансовых рынках. У него нет солидности. Никто не знает, какой из, какая из криптовалют станут настоящими, легитимными. Вот когда начнет появляться регулирование на рынках, когда страны начнут фактически санкционировать, какие валюты правильные, какие нет. Потому что большинство этих криптовалют, давай скажем, они отвалятся в сторону. Может быть, биткоин останется, может быть, это там эфирием останется. Но многие из них просто отвалят. И поэтому эм, это тема, которая очень раскручена, и я не вижу в ней ног. Я вижу это просто как очередная вещь. Это как, это как по-моему, в 18 веке была мания э, э, тюльпанов в Голландии. Угу. Это, это тот же, тот же пузырь. Так же, так и.